Я хочу большое спасибо сказать салону Альтера за то, что мы сегодня приехали на своем автомобиле и уже сейчас едем на другом автомобиле, который выбрали и который нам очень понравился. Несмотря на то, что мы хотели купить новый автомобиль, мы но выбрали, сделали выбор в пользу автомобиля, которому, в принципе, о котором мы мечтали, но не могли себе купить, позволить купить новый. Но теперь мы Хорошего качества и, скажем так, хорошим, хорошей комплектации. Большое спасибо менеджерам, которые помогли, менеджеру, который с нами работал, которые помогли с выбором. И всему салону, в целом на то, что сделали нам скидку, пошли навстречу. Салон Альтерам молодец, только плюс ставлю.